Так, так, так, вот написал Андрей. По всей видимости, создаются отряды из лугандонцев, наряжаются в форму охранителей и посылаются на разгон с демонстрацией. С одной стороны, Вова «Ни при чем они не граждане РФ, и он к ним не имеет никакого отношения, с другой им э, стесняться в выборе методов незачем». Да и Пригожин неспроста голову поднял. Да, Пригожин вообще очень сильно поднял голову, вы правы, Андрей. Я думаю, что это дело рук Пригожина отравления Навального, конечно, по согласованию с Хуилом, безусловно, но я думаю, что это его уже какие-то дела. То есть появилась новая спецслужба у Путина. Пригожин со своей шоблой ⁇ это новая спецслужба Путина. Все должны прекрасно понимать, но это абсолютно бандитская организация, которая вообще никому и ничему не подчиняется. Да, и абсолютно самостийно То есть, это своя армия Это фактически Своя полиция Я не знаю, какие еще там Структуры у него есть Это свои кибервойска Посмотрите, да То есть, уникальная Возникла ситуация в 21 веке такой наемник из средних веков, причем зычок, обратите внимание, то есть это вообще уникальная абсолютно ситуация, абсолютно уникальная. То есть, если раньше наемниками были там какие-то дворяне, да, там собирали вокруг себя каких-нибудь немец, немецких э, рейтеров, да, и они там э, дербанили все подряд, да, то здесь вот совсем другая ситуация. Какие вот дела.